Здорово! Это обзор Атмопорк, я Трэш, и сейчас мы шейканем. Начнем, как всегда, с топов. И сегодня, как вы думаете, что? Да, давно вы просили о топе самых кровавых игр. Настолько давно, что я даже решил перелопатить все сообщения, начиная с нашего первого шейка, чтобы найти самого древнего из вас. И как гласит история, первым был Green Gamer. Ну что ж, море крови я перелопатил, так что скорее поехали! Каждый уважающий себя геймер должен был хоть раз поиграть в Alien Shooter. Хотя игра является изометрической двухмерной аркадой, вышедшей в далеком 2003 году, бодрости она с годами не утратила. Ваша цель проста — очищать темные коридоры, лаборатории и склады от полчищ чужих, используя сотни изощренных способов. В одно мгновение бесчисленная толпа противников будет превращаться в тонны мяса и крови, просто заливающие экраны. Кавай киллер это невероятно веселая и красочная аркада, в которой тебе по принципу фруктового ниндзи будет необходимо истреблять милых лесных зверушек. Но каждой зверушке нужен свой подход. Если лисичку можно просто раздавить, а зайчика разрезать пополам, то чтобы, к примеру, убить спунсика, не притрагиваясь к нему, дабы не провоняться, нужно обвести пальчиком вокруг, чтобы задушить его. Игра невероятно добрая, веселая и дарит хорошее настроение. Уже, наверное, все наши зрители слышали о симуляторе хирурга. Но что поделаешь, она достаточно кровавая, чтобы просто так обойти на топ. Копаться в чужих кишках – это всегда весело. Особенно, если это твоя первая операция, и ты не в состоянии удержать все, что попадется тебе под руку. А что-то можно и вовсе потерять. Что приведет к тому, что вскрывать грудную клетку ты уже будешь не молотком, а телефоном или карандашом. Остал Apostle всегда считалась самой жестокой игрой моего детства. Сожжение тысячи ни в чем не повинных жителей города, использование кота в качестве глушителя и прочие извращения сделали каждую часть серии запоминающейся. Что же вам предстоит делать в первой части официального порта? Ну, убивать. Убивать много и жестоко. Сначала, конечно же, полицейских, чтобы не мешали издеваться над мирными гражданами. Еще в далеком детстве я не особо любил простые гонки. Мне всегда нужна была идея и смысл для наматывания кругов. Но с выходом к Армагеддон все поменялось. Теперь для каждого игрока появился свой способ победы. Кто-то упорно пытается добраться до финиша, кто-то уничтожить всех соперников, а кому-то больше по душе передавить 500 видов живности, получив абсолютную победу. Эх, что может быть ярче мира, который ты видишь через красное лобовое стекло? Для тех, у кого слабое устройство, или кому просто захотелось поиграть во что-нибудь хорошее, что он мог пропустить или позабыть, я предлагаю отправиться вперед в прошлое! Ну как предлагаю? У вас-то и выбора особо нет. Если вы ищете забавный приключенческий квест с невероятной графикой, то я напоминаю вам о шикарной игре под названием «Лили». Тебе предстоит отправиться на загадочный и сказочный остров, чтобы найти хотя бы крупицы цивилизации. Ознакомившись с деревянными жителями острова, тебе будет необходимо решать головоломки, выполнять задания и сражаться с духами, взобравшись им на спину и выкорчевывая зловредное растение. По мере прохождения ты будешь играть в интересные мини-игры и прокачивать способности героини для прохождения более сложных заданий и боссов. А теперь перейдем к сладенькому, к игре недели. Конечно же, игрой недели стал ожидаемый всеми нами Shadow Blade Reload. Или не всеми! Shadow Blade Reload – один из самых ожидаемых платформеров этого года. И причина ясна – приятная графика, простой геймплей и интересный сюжет. Ты возьмешь на себя роль последнего ниндзя из древнего клана, уничтоженного врагами. Дабы не кануть в лето, тебе будет необходимо отомстить за смерть братьев и вернуть реликвии народа. На протяжении семи глав ты будешь раскрывать новые подробности сюжета через комиксы. Управление не вызывает сложностей с первой секунды, а счетчик времени и рекорды оставляют интерес к реиграбельно, к тому же вы сможете создать собственные уровни и соревноваться в них. А теперь время узнать, чего же нам стоит ожидать на платформе Android в ближайшем будущем. Помните шикарный клон Gears of War под названием Shadowgun? Так вот, компания Madfinger не остановилась на достигнутом и показала трейлер практически завершенной Shadowgun Legends. Как ты успел заметить, Shadowgun стала выглядеть несколько иначе. Теперь это экшен от первого, а не от третьего лица. А враги станут походить больше на инопланетную угрозу, нежели на наемников. По слухам, мы все так же будем играть за охотника за головами. Развитие героя и костюмизация тоже никуда не делись. Как и прежде, в комплекте с игрой, конечно же, будут идти мультиплеерные сражения. На сера с крафтингом, квестами, гильдиями и даже совместными рейдами. Ну а как все это будет играться, мы уже узнаем в четвертом классе квартале этого года. Ну и напоследок, подымем себе настроение занятным трэшем. Когда кто-то говорит слово «трэш», первое, что приходит мне на ум – это индийский. Только индийскому кино удается показывать полный трэш на серьезных щах. Но что может быть трэшовее, чем индийское кино? Правильно, игра по нему! Прошу прощения, что я не подготовился и не посмотрел фильм Акира для того, чтобы узнать, кем же является протагонист Акира The Game. Но как героиня она совсем не выглядит, но все же что-то героинное в этой игре есть. На первый взгляд мы играем за какую-то офисную секретаршу, которая отвешивает тумаков перекачанным амбалом. На второй взгляд ничего не меняется, и шок только прибавляется. Ну а при третьем взгляде ты уже с придурковатой улыбкой рубишься в трэшовый индийский файтинг, позабыв о Mortal Kombat. А Кира The Game просто-таки жесть, в которую я настоятельно советую поиграть, дабы поднять себе настроение. Напоминаю, что в видео скрыта такая печенюшка с предсказанием Тот, кто первый ее обнаружит и укажет об этом в комментариях, получит от меня сигну на стенку ВК. А на сегодня это все. Ставь лой, делись свидяшкой с дружбанами, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал. Увидимся! А на сегодня это все. Ставь лой, делись видяшкой с дружбанами, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал. Увидимся!